Небеса проповедуют славу Божью. Псалом 18, первый стих. Чудные дела Твои, Господи! О славе Божьей звездной ночью я слышу проповедь небес, и убеждаюсь я воочью, как полон мир его чудес. Что в свете солнечном случилось, день будет дню передавать, и все, что в тайне совершилось, ночь ночи станет открывать. На всех наречиях языках глагол небесный прозвучит: то в тихом шепоте, то в криках, достигнет да всех, не умолчит. Внимаю я словам завета для всей Вселенной. Тот завет. он утвердил жилище света, когда сказал: да будет свет. Вот солнце, радуясь, выходит на поприще, как из полин. Чудесный свет его не сходит на зелень пышную долин. Из края в края светит землю, в лучах не скрыто ничего. Оно теплом своим объемлет и злых, и добрых. Все его, в законе Бога совершенном, источник силы душ живых, и в слове верном, сокровенном, есть кладезь мудрости простых. Пусть волю праведного Бога познают в радости сердца, исполнит сердце неземного нам очи заповедь Творца как святый, праведный, о Боже, суды небесного огня, земного золота дороже и слаще меда для меня. Пусть все дела мои отныне угодны будут пред Тобой. Ты веры щит мой и твердыня, Ты избавитель чудный мой. Слава Богу!